запустился вот он мой персонаж здорово здорово че вырвало как у тебя дела елки-палки как я здесь давно не был я еще и на Делоре, не кажется а? ой ой ой а как летать я уже забыл ну а это не то а, на x и взлетай -а -а. Зле тварь взлетай кому сказал лети ну лети Как тебя? А, во, все понял. Взлетай! <с> Я забыл, честно говоря, как уже взлетать, что здесь делать. Я уже больше полугода не играл в Дашку. Короче, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ферс, и сегодня будет такой лайтовый ролик. А, потому что. Ну, потому что мы бы и нет. А Сегодня, я думаю, мы пойдем гоняться. Я ни разу не играл в гонки в GTA, э, так что ставьте лайки, чтобы я точно проиграл. Вы же любите, когда кто-нибудь проигрывает. Ну и пока начнем сессию, если я, конечно, смогу. Я не могу в летающем виде, э, как сказать? Нет, не, не, не, не, Открывай, прошу. Откуда у меня парашют взялся, я не понял Это... Больше за машину беспокойся, она же там... А, она летает Она спокойно сядет себе, ну и хорошо Ну и прик... Здорово Кто-то, кажется, точно знает, как, как эту карту проходить Ай, ай я чувствую подвески плохо Ай, чувствую подвески плохо. Я на первом, Что? что? Я понимаю, что не так. Что я делаю не так? Сколько кругов мы так будем кататься? Или это все еще первый? Давай, Чми, моя. Нет. Нет. Вася! Су... Стволочь, я же это... Точно тебя махаю, давай драться нафиг. Трёща седьмой, вообще, тороп... приблизиться даже не могу. Я вижу, я уже очень близко, но здесь в то же самое время так далеко. Куда меня заносит? Так. Что происходит? Почему такой занос? Нет, ну это было опрометчиво. Догнать их было невозможно. Эээ, -э -э. ну, это как я это все, я надеюсь, нарежу. Очень так смачно, со всеми криками. Ведь вы этого очень сильно хотите. Нифига денежек не дождали, группы. Я что-то не видел, чтобы столько людей заходило. Короче, я просто весь сервер пригласил, и вот-вот-вот-вот входит еще. О, блин, я сам задул, по сути. И, в смысле его пердолина так быстро шатает? И куда? Ты такой быстрый, я не пойму. Вот от своей хрени, блин, быстрее меня на вот таком вот рандулете едет. Ну, ну, ну, ну, ну, ну. Прям чуть-чуть осталось. Ну давай, ну угони этого подонка. Давай. Нет, я был четвертый. Ну тоже неплохо, ладно. Ладно. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Ферзейн. Всем удачи. И всем пока.